Всем привет! Сегодня занимаемся капотом алюминиевым. И я по этому поводу потревожил технолога учебного центра Шпицхекер, у которого задал один, один такой полуторный вопрос. Все-таки, чтобы мне не откуда-то информация, от одного человека из учебного центра поступил ответ. Как правильно отработать с алюминием, когда я снимаю его до чистого основания, чем отработать по грунту, чтобы можно было гарантировать качество работы. И примерно такого рода мне поступил ответ. Я сейчас сделаю вставку звуковой дорожки, потому что это общение по Viber. Приветствую, Владимир. Значит, все спросил, все узнал. А, Действуют общие правила наравне с металлическими деталями по долготе. Нахождение металлических и алюминиевых деталей на открытом воздухе. То есть максимальное допустимое время это одни сутки, но это значит уже коррозия пошла. Что предпочтительно в нанесении? Спецхекер рекомендует настоятельно и не делает разницы между алюминиевыми деталями и металлическими. То есть технология окраски запасных частей она одинакова. Это значит кислотник. Почему кислотник? Потому что создается оксидная пленка на поверхности. Она прочнее и мощнее и надежнее, нежели чем эпоксидная. Эпоксидная создает просто защитную пленку барьерную, да, мощную, но тем не менее барьерную. То есть пробить ее тяжело, но тем не менее, если туда пошло, то все труба а, С кислотником он ее травит и создает фактически еще один цветной металл на поверхности. Получается жестче и лучше. По поводу обработки алюминия и по поводу использования абразивов. Значит... Абразивы те же самые, что и для металлических деталей, а вот по поводу э, использования должен быть исключительно чистый абразив. Ни в коем случае нельзя использовать абразив, который уже был в работе с металлическими деталями. Почему? Потому что на поверхности этого абразива может быть э, металлический порошок, который... При обработке алюминия вступает в гальваническую связь между алюминием и металлом. И получается, что даже если все хорошо сделал, получается за счет электрохимических связей разрушение алюминия. То есть подпленочная коррозия уже изначально будет заложена, то есть материал будет разрушаться. Поэтому только новый абразив и больше никакого. То есть поработал и соответственно выкинул его. То есть повторное использование после металла вообще никак не допустимо. В принципе, ответ для меня был ожидаемым, но он более концентрированный был, нежели у меня, знаете, как всякая информация в голове из разных источников. Что самое важное, по сути, это работа обязательно новым наждаком чистым. Мы сейчас очистим всю поверхность, чтобы она тоже была чистой. Потому что алюминий, он такой, активный в этом плане. И по поводу уточнения кислоты и эпоксида. Я думаю, тут как бы все понятно без лишних слов. Приступаем к очистке. У нас поверхность грязно-пыльная. Поэтому я сначала сниму соли. А соль снимается водно-спиртовой обезжиркой. Есть два типа бежирок. Сольвентная, это, ну, скажем так, самая стандартная, то, к которой все привыкли. И водно-спиртовая, она использует, используется, да, сказал как криво, используется там, где э, положено использоваться. Вообще везде, но применяется только те, кто красит водной базой, потому что без этой бежирки воду нормально не постелить на поверхность. Во всех остальных типах ремонтах ее как бы игнорируют. Ну ее просто не покупают, потому что это отдельная цена, дополнительная. А все стараются сделать как можно дешевле. Но а сольвентная у нас никогда в жизни не смоет соли. загрязнения солей. Это можете знаете как проверить. Я сейчас так наглядно не покажу. Но голыми руками помазать <коспоматизм> и подготовленный как раз элемент, Потом его Обезжирьте, обычной обезжиркой, той, которую вы работаете постоянно. И посмотрите на блик лампы, там, где вы мацали, там будете видеть свои жирные пальцы. Вот это, эти загрязнения, обычная обезжирка сольвентная никогда не смоет. Смоет только водно-спиртовая. И теперь сольвент, это так, чисто пройтись. На всякий случай снять загрязнения какие-либо масляные там. То может быть потому что водная обезжирка не трогает именно химические такие как битум масло ну что-то производное то есть получается что сама подготовка алюминия к грунтованию и окраски она идет по той же схеме что и металл чистим абсолютно теми же наждаками Хотя, знаете, я ожидал услышать, у меня почему-то была инфа о том, что алюминий, ну, допустим, металл можно закончить на 120, грунтовать, а алюминий лучше закончить на 180, а то и на 240, потому что он мягче и как бы глубже режется риском. Но я так и сделаю, я закончу на 180, потому что я уже, знаете, как впиталась в мозгу эта инфа и как-то не хочет меня покидать. По поводу времени выдержки, я думаю, все поняли. Самый, кстати, часто задаваемый вопрос, сколько можно держать... Металл готовым к грунтованию, но не отгрунтованным. И приступаем к перетирке. Тереть буду на машинке Rotex фестуловской, а Наждаком вот таким, 80-м, это кубитрон. Плюсик, это означает, что это вторая серия кубитрона. Они там что-то с керамикой сделали в зерне. Типа ее улучшили. Снимается это все довольно-таки просто, поэтому процесс чуть-чуть покажу и дальше его пропущу. Пока не дойдем до голового алюминия и не перейду на другой тип наждака. Давайте я вот кое-что интересненькое покажу. Алюминий, заводской грунт, КТФРС, окраска заводская, закончилась вот тут. Потом еще идет одна окраска, потом еще идет одна окраска. Далее, грунт и окраска. Видно, что это были ремонты по причине какой-то, может быть, где-то что-то было поцарапано, их просто окрашивали. Последний, кто красил, делал это через грунт и я даже догадываюсь почему потому что вот тут вот видно ну, такой контур Ну под этим наждаком сложно увидеть сколы он их быстро сдирает. но в основном грунтуют вот так заваливать целиком плоскость тогда когда были сколы и это ну такой знаете очень спорный момент тем более на такое количество ремонтов потому что вот видите он не блестит он не блестит потому что вот эти все нижние коржи просто посадили Сели под лаком, под растворителями, содержащимися в базе, в грунте, в лаке. И его, чтобы привести в чувство, надо очень-очень много с ним поработать. И то он потом опять будет тускнеть, мутнеть. То есть мастер заливал грунтом сколы. Как бы просадов сильных не видно. Ну, по крайней мере, в таком глянце они в глаза вообще не бросаются. Но это не есть совсем гуд, то есть не есть правильно. Большое количество слоев вот этот пирог... Он ведет к вот такому вот качеству на выходе. Вот тут на лампу видно, в грунте происходят какие-то, не уверен, что вам точно видно, как будто точечки, только изнутри, потыканные иголкой. Они не пробитые насквозь. Это как раз такие есть. Блин, ну я вам так не покажу. Вот эти вот пальчики, когда брали рукой капот, и даже сейчас предположу, потому что по пальцам очень четко совпадает. Вот так вот брали капот, да, вот он, четвертый палец. Несли его, вешали. Потом вот тут вот видно длинная рука, то есть вот так с пальцами. Вот это вот как раз те сальные загрязнения, которые остались на готовом грунте уже к покраске. И они вот так вот себя проявляют. Сняли основное лакокрасочное покрытие. Четыре слоя. Терлось не быстро, не легко. Ушло у меня два круга фестуловских, о, этих, Тремовских на фестуловской машинке. В принципе, это нормально. Грубо говоря, я снял два полных капота по толщине слоя. Даже два ремонтных капота вот так. Здесь прошелся смывкой бодевской. Что смог, смыл. Тут еще много дочищать наждаком. Сейчас... Переобуваемся, то есть нам эта машинка уже не нужна, да она и горячая, честно говоря Я потратил на капот два часа с перерывом на полчаса, чтобы у меня остыла машинка Потому что греется, ну, серьезно В принципе, у этой машинки есть функция, как и вот этой, получается, мы получаем вот в этом режиме Вот эту машинку, то есть просто эксцентрик 5 миллиметров В этом режиме эксцентрик с непрерывным вращением Вот, ну, возьмем Мирку, пусть это отдыхает уже Сейчас обуваемся в 120 и идем, вычищаем все до чистого алюминия. Потом еще посмотрим, есть ли у нас необходимость 180 ки Хотя я, наверное, таки пройдусь. Капот весь идеально ровный. То, что тут было пятнами пошпатлеванные сколы, вся морда залита толстым грунтом, это чисто лень мастеров, которые не хотят перечищать все делалось носить хотя бы сколы, обязательно нужно расчищать. Грун... Шпатлевать и грунтовать в тупую сколу – это неправильно. Капот идеальный. Уже. Скажу так, разница по риске еле-еле заметная вообще на взгляд, именно по глубине риски. Но видно, что вот тут уже обработано 180-кой, вот тут кусок еще не, не дообработан 180-кой. Видно просто, что из-за более плотной насыпки зерна, его э, меньше, короче зерно мельче на наждаке, лучше убирается вот этот остаток катафореза из алюминия. То есть тут 120-ка уже вроде хорошо прошел, и все равно видно. Вот пятнышко, вот-вот-вот, вот-вот. Тут уже прошел, тут пятнышек в принципе нет. Такие вот дела. Сейчас доготавливаем, вешаемся на вертолет и переходим в камеру. Чем быстрее мы отгрунтуемся, тем лучше. Алюминий у нас готов. Сейчас надо нанести грунт кислотник. Уже добиваю меня на всю машину. Ну, не знаю сколько... Процентов, наверное, 30 литров останется. А, обезжирил все а, просто сольвентно-силиконовой -силикон, э, смывкой. Сейчас разводим грунтец по объему. Наносить буду с Дюзе 1.3, 3 с огола 462.0. Придется два пистолета помыть. У меня Александр дал, так сказать, морального напутствия. Говорит: что ж ты делаешь, Гад? Что ж тебе разрешилось с и 1.7 наносить э, грунт, который идет в работе мокрый по мокрому? Э, просто слишком толстый слой. Первое, его не нужен. Второе, э, если его хорошо не высушить, это в дальнейшем могут быть проблемы. Поэтому нанесем с 1.3 тоненько сейчас его. Дабы не, это, не подставляться и не подставлять никого. так сейчас попробуем как оно тут себя чувствует давление в двоечку дюза тут 1 и 3 стоит башка Клер. я сейчас зеркал начну с маленьких чтобы понять что от меня хочет пистолет А пистолет от меня ничего не хочет, говорит, давай работай. Разбивает пистолет, конечно, замечательно. Но знаете, чтобы я попробовал? Хотя, когда он высыхает, он полностью натягивается и гладким становится. Я бы попробовал чуть разбавить. У меня по ощущениям, что он прям, ну, сохнет очень быстро. Но по факту, когда высох, он ну, еще не высох, но высыхает, он натягивается хорошо. Такое, как бы, знаете, надо надо к чему-то приловчиться. Либо, может, давление поменьше поставить. Ну Уж сильно эта сагола рвет его на двоечки. Прямо разрывает. Не так мне все нравится. Теперь ждем минут 20. Разводим грунт. Тоже покажу. И два слоя мокрых будем грунтоваться. Итак, взяла на пробу одну крышенцию. Ура, выхватил по халяве. Берем шуруповерт и вот так вот перемешиваем. Блин, очень удобно. Пока нету стойки, ну именно для перемешивания, потому что для водного подбора стойка не нужна. Именно перемешивающая. То ну обойдемся так. Гораздо удобнее, чем наливать через крышку, через край. Я думаю, я не это не поломаюсь, чуть-чуть покручу шуруповертом. Так, смешиваем. У нас чистый металл поэтому нам нужен чисто грунт та песня наконец-то реально наконец-то во первых бавить можно четенько то есть по ну, с точностью вообще до грамма без проблем. раз отрезает ничего нигде не сопливится 500 и 3. Носик чистенький, все хорошо. По техничке у нас 115-110 либо своего помню 362, но я его не брал эти более дорогие. Это ультрахайс линейка получается. 13 процентов это 562 грамма. Опять перелил 65 грамм. И разбавон разбавона я лил 10 процентов буду делать так же как на кузове чтобы соблюсти э, все параметры А во второй слой налью 20 процентов то есть возьму чуть разбавлю это у нас сначала 50 грамм чуть перелил тоже но ничего страшного снимаем с весов и теперь перемешиваем все, грунт у нас к разведению, к нанесению готов. Перемешать надо в течение хотя бы минуты, потому что компоненты такие, знаете, не сильно быстро. Есть грунты, которые так вот два раза мешанул и в принципе он уже однородный. Я не знаю, с чем это связано, но этот грунт вот, чувствуется, что на дне еще густой, а сверху он на себе плавает. он Видно, как разделение прям по линейке идет, ну что есть. Посмотрим, что у нас получается. Ну, если бы его, допустим, использовать под покраску мокрый по мокрому через автолевел, та, которая под покраску мокрый по мокрому идет, я бы все-таки, наверное, приноровился как-то его пожирнее чуть вливать. Вот сверху чуть-чуть буквально мокрее налил, он более гладкий. Снизу, видать, все-таки более сухо его раскидал. Давление, мне кажется, я давление слишком большое дал, двойка. Ну, а пыла как такового нет. слой просох мотовеет и шагер растягивается это 10 процентов разбавителя сейчас будет 20 процентов я налил 15 минут прошло, грунт уже на ощупь полностью сухой, но разлился очень прям хорошо, получается все стабильно одинаково, что кузов, что все навесное, все в одной шагрени, одинаково разбавлено и должно быть одинаково по толщине, по идее, но это мы померяем чуть позже. Итог, алюминий не так страшно как некоторые его боятся. В принципе, по сути, по технологии обработка вся и подготовка идет так же, как у металла. То же самое время выдержки до грунтования не более суток. Если провтыкали время, дать последним наждаком риску еще раз, обезжирить и грунтовать. Кислота или эпоксид, это исключительно на ваш выбор. Можно как то, так и другое. Как на металл, так и на алюминий. Проблем не будет. Просто что вы примените, это зависит от того, какой тип ремонта вы делаете и на что рассчитываете сами. Что еще из полезного? Да по сути все, ничего сложного. Времени, ну у меня на него ушло чуть дольше, потому что он ремонтный уже был, неоднократно ремонтный. Но такой ремонт, на такой ремонт я могу гарантировать, что э, сколы будут образовываться меньше, потому что толщина грунта. Как положено и по жесткости подходит а глянец будет сохраняться таким каким я отдам его владельцу потому что усадки не будет происходить нету коржей никаких на элементе и от коррозии металл защищен потому что лежит кислотный грунт я знаю что я сделал на эту работу можно давать гарантию на этом все делайте алюминий правильно и не только алюминий не жалейте денег клиента на материал потому что за все вот это платит клиент вы только выполняете свою работу желаю всем удачи пока